Что происходит? Где я? Что это за звуки? Куда бежать? А, ну, туда, туда, туда. А, нет. Тупик. Ой, ой. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Не думаю, что само видео будет прям таким страшным. Ну и да, всем привет, с вами я, Games, и сегодня я решил устроить прятки с подписчиками в билд в стиле за Большое спасибо пирату за помощь в создании карты. Ну а перед тем, как мы начнем, не забываем ставить лайки и подписываться на канал, потому что я не смогу вас спасти от них. Ну, думаю, пришло время начинать. Так, начинайте прятаться, у вас есть 30 секунд, чтобы спрятаться в этих бесконечных коридорах. Давайте, 30 секунд у вас. 29, 28, 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Огромный монстр начинает охотиться на вас. ха <сёк> Так, у меня есть всего лишь 10 минут, чтобы всех вас найти. А-а-а, я кого-то там увидел. Мне кажется, это был елка. Ммм, где же он? Так, ага, МА-4 Айкена попался. Все, одного нубика я... О, монстр ну, уже нашел. Кажись, сегодня будет джетпок. Джетпок. Айвана, почка. Джетпок. Айвана, почка. Короче, вкусно поем я. Так, сондра съели. Я видел тут еще. О, сразу двое иной обед. Так, аллиблогер, алиблогер, алиблогер. Я уже четверых нашел, а не прошло даже минуты. Давай, давай, сдавайся. Мм, вкусно сегодня этот монстр покушал вообще. Осталось только два человека. Я быстро всех нашел, только одна минута прошла. Где же вы спрятались? Просто все за друг другом пошли. Ага, еще одного нашел. Да, выкрон. О, тут сразу двое. Давайте, один отвлекает монстр, другой бежит куда-то туда. Хм, хорошая тактика. Куда же паком там полетел? И все равно не скрыться. Я тебя почти поймал. Куда ты? Все, злого гений я тоже поймал. Так, остался только один участник, 3 bs страйк. Че-то быстро первый раунд заканчивается. Так. Где же ты спрятался? Ага, вообще, вообще давай. Очень легко мне было тут выиграть довольно, вообще. Про До такого монстра играть очень даже легко. Хам-хам-хам, снова тебя съел. Так, так. Куда ты убегаешь? Тебе и так не выжить. Все, вкусно сегодня монстра покушал. Никого в живых не осталось. Так, получается, это была первая карта Backrooms. Э, то есть первый уровень за кулисием. И я нашел всех за 2,5 минуты. что то быстро. За 2,5 минуты я нашел всех. Чуть то быстро первый раунд закончился. Обычно он напряжен он идет побольше там, то есть карта легкая так давай сейчас будет тогда вторая карта кто будет монстр? Арти захотел стать монстром ты сможешь выводить? нет зайди ко мне в команду как вам страшно было хотя бы когда на вас монстр бежит смотри стань вот таким микромель так потом туда садись и ставь два тортика один на себя другой вперед куда тортики ставить? смотри на стучек садись и еще один вперед. Вот так. Ставь. Расфиксируй. Да, расфиксируй. Um, yeah, сейчас я тоже расфиксирую. Так, сейчас у нас будет злой гений э монстром. Али -а -али. Только тортики убери. На, вот тебе обычный. И конфетка. На. Так, вот вторая карта. Она вся, ну как сказать, это типа у нас ванная, где у нас бесконечные лабиринты. Только ванной, где плитка и также вода. Думаю, тут спрятаться <ш deficientes> будет покруче, потому что тут больше нычек. Ну, тут довольно много, где можно спрятаться. Так что давайте будем начинать. У нас тут две части карты. Сейчас я их, правда, не отделил. Там пират вторую дюпнул. Так, в можно зайти. А во второй части карты у нас тут все то же самое, только все в крови. Почему так пират заделан? Такой уровень вообще бывает? Я еще не знаю, поэтому надо написать комментарии. Получается, можно на первой и на второй спрятаться. Вам решать, где спрятаться. Все. Ух, что с чем? Убежали? А, ну не знаю. Тут развалились немножко. Я же говорю, заброшенное. Уже никто не ухаживал сто лет. Так, давайте прячемся либо в воду либо в, ээээ, -э кровяной, не знаю, что назвать. Я спрячусь где-нибудь здесь. Чё, за мной идешь? Чемпион, надо завести тебя в ловушку. У нас тут супер нычка, да, вообще, да, Фондор? А? Не, я пойду лучше в воде прячусь, как-то в крови не, не очень нравится. На начинаем через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. У нас монстр не сможет есть. Так, давай, Сондор, прятаться где-то здесь. А Зачем? Я просто упал. Я не думал, что монстр у меня джетпак будет просить. Я не могу просто обратно зайти. На, на, на, на, на. Давай, залазь сверху. Так, вот и монстр появляется в этом уровне. Рекомендую нам спрятаться. Сондер, так не надо делать. Я знаю, так можно. Смотри теперь на меня. Осторожно, тихо. Иди сюда сюда. Ух, сюда. Мне кажется, у нас сейчас троих найдет, и все, и нам капец. Что? Нет, я монстр, но меня вниз этого. Опять же, пак? Да. Я тебе больше не дам. Давай давайте другое место спрячемся. Вот всегда, где вода появляется. Нам нужно. Сюда. Там, где кровь. Что? Смотрю. Что? Алибогер, так нельзя. А как вы туда зашли? Вот, смотри, вот. о о о Нашли алибуагера, давай убивай его арки Четерить нельзя, зачеты монстры убивают. Кстати, ты знаешь, сандра что если я сейчас уберу коллизию, то он прямо над нами будет. Что, давай в кровяную локацию бежим. Синяй, давай. Да, я его обманул. Вообще в другую. где вода будет? Бежали туда, где вода. Не топну. Давай тыпаемся Все, я там где кровь он портал сломали. а так я что я не могу стой! да я монстры видел я его сейчас выказал с собой видео сходите так можешь? давай сондера убивай нет все ничего не стоит сондер прячься нормально я вроде бы спрятал всем. снова в каком-то коридоре то что опять ломаю. я ничего не ломаю а бля! елка так нельзя. сделала отсюда что там елка сделал? Елка, так нечестная, сейчас тебя из пистолета подстрелил, выходи. А Ай! Ааа! А -а мы сюда быстро попались и бежим! Ой, блин! Читы нашли, называется! Нет, Бегите! <сёк> я не за вами для да? сам от нас убегаю. Да. Стой. да? Надо в другую локацию бежать. Ой! Он прям сзади меня, я вижу вон. Почему у меня пистолет не стреляет? А может он? Ну? А Ай! Нет! Нет! Я же мечом бить никого нет. не могу. Нет, нет, я застрял. Нет. Нет, нет, нет. О, нет, нет, монстр меня поймал. все А убери чепак, убери Бежать! Бежать, бежать, бежать, бежать. Нет. Нет, опять я в тупик нашел. я сейчас монстр съест? Ай. Все, я, наверное, уже проиграл, потому что он меня нашел. Нет, не убивай, не убивай. Можно я буду смотреть хотя бы. Ладно, монстр меня помиловал, потому что я камера, которая снимает его. Так, вон там елка, беги за ним. Вот он сразу двоих нашел. Какие-то прятки догонялки. Вон на выживание. Так, все, ма 4 АК уже нашли. И куда же дальше он направится? О, елка. Так, сколько людей осталось? Елку поймай, давай. Мне кажется, елка сейчас зайдет тупик. Смотри, елка здесь где-то был. Ой, нет. Ты прям рядом, да? все ясно. Тебе бустер дошел. Сейчас прострелит тебе тут все. Давай, хватай его. Даже монстры с огромными щупальцами ты сможешь. Все, Сондер, это как это проиграл. А, Я не сдался. Все, он тебя поймал. Ладно. Только не два, я буду смотреть. Не, не, не, только один спектатор. Все сейчас едь, монстр. Эпичным будет огонь. Ну что ж, прощай, Сондер. ПВП выключил. Ах ты, блин, предатель. Тучи. <связывая> <связывая> а, Артия, тут у тебя пару участников осталось. Вот, блин, сонда вообще я ПВП выключил. Не а думаю, он тебя подстрелит. Понятно. Что? Тут дырка в карте, даже две. Тогда прибегнуть к э, мерам? Сейчас Сондер, да, ты застаешься навсегда. Хопс. А, нет, Сондер все уже закрыт, он не вернется. к другие участки. Так, ты где монстр? Куда? А вот ты. Так, кто остался? Получается, ты поймал Али Богера, Сондера, меня, еще это, это. Так, остается тогда только Трибал Страйк. Он может быть, знаешь, где в одином уровне. Тут я просто все лежала. в крови спрятались вообще незаметно. Как выйти? Боже. Как выйти? Я, я сам не знаю, смотри. Вон, вот выход. Сверху. Таким я знаю, как закулись 7%. Ой, блин! ходи монстру, ты можешь тонуть? Я же говорю. монстр утопили Че за Монстр, ты где? Я снизу. Бррр, как туда попал? А как мне наверх попасть? А зачем туда было залезать? Дайте, я тебя, ой. На. на всемогущий оператор. На прям, уж я даже забанить тебе. Да я не знаю, на, самом... на власть Ай, ты меня, я застрял под головой. Волч. <с per смех> <смех> Ой, блин, это же блин не монстра, куда то пугало. Пошли. Вот в водяной уровень. Я вижу там алибогера. Давай уберу. <смех> Что блин монстр, Столь килл. О, широкий <смех> алибогер. Опасть я. все монстр нашего алибогера. Давай, стой, стой, по честному, давай, остановись. Остановись, куда? Бежишь. Ладно, допустим, он спасся от тебя. Шапа, ёлка, ща открою. Ну что там делать? Ну что, Арти, думаешь, куда пойдешь? Че такой быстрый? Так, нашел еще кого-нибудь. Мне кажется, в этом лабиринте шаштает Алибогер. Бегает, странствует. Ты его нашел? Все, вот Алибогер. Давай, я, я его сейчас задержу, чтобы он не 4 больше. Йо. А чё я-то? Я наблюдатель, вообще-то. Я ж конфетку, то чё без конфетки? Давай, так, вот быстрее догонишь. Вон он там, давай. Совсем чуть-чуть ты его догонишь. Вон он бегает. Где же он? Алиблогер. Ах, он использует читы. И совсем немножко хп у него, давай, сможешь. Такой огромный монстр он не может победить одного человека. Человека. А кто он? Ну это очень такой большой человек. Он тебя скамит, смотри, ловушкой вот этой. Я бойки уберу и все, давай. По прямой догоняй его. Ай! Так, ты где? Ну что ж, ты, получается, нашел всех. И у тебя, знаешь, сколько прошло времени? Если бы я не убивал три раза подряд алиблогеров. Ну, где-то 7-8 минут. А! Он жив, смотри. Он живой еще. Догоняй его. У тебя осталось две минуты, чтобы его догнать. Я не могу пройти! Да! Что случилось? А теперь я застрял. Ешь конфетку на. Ты же этот враг, то есть сикер. Давай. Он где-то здесь спрятался. Я же говорю, алибогер и еще кто-то. Он где-то здесь, у тебя есть две минуты. Ух, вы меня никогда не найдете. Почему? Я спрятался. Читерские места нельзя использовать. Там, где кровяк. Кровяк? Что за кровяк? Вижу. Не каждый, знаешь, где он? Я знаю где он, смотри. Да я так привет. Ай, нашли. У меня под карту выкинули. Вот же он! Ты что, вот так просто залез? Ай! Нет. Я сидел тут. А там же портал стоит. А, а я в, в другой команде. А а так это твой портал. Не Это ловушка для монстров, получается. Кто-то там взял, поставил портал, у нас телепортирует, а его не телепортируют. Блин, он такую нычку нашел. И чё, Все ты погиб, да? Yeah, yeah, yeah, yeah. Босса заскамили. Давай, тебе одна минута. Ты можешь продолжить так. А -а -а. Ты, получается, вот так сюда, да, просто залез? Да. Вот тут, смотри, такая штука. Вот тут, типа, я делал проходы, но эти проходы сломались. И в них можно вот так просто залезть, и все, и тебя не видно. Блин, жесткая нычка. нычка. Куда убегаешь? Арти, заходи, смотри, вон. <сёк> так, у тебя одна минута осталась. Ты Сможешь его найти? Ты, ты полностью вооружен. А, -а, -а, а, он опять в этой нырке. <сёк> <сёк> <Смотри>, а все, <сёк> он, он, он упал, все, <сёк> а он, он, он утонул в крови. Видишь? А я его убил. Да. Ну а тебе рассказал про свою внучку, так бы ты его не нашел, наверное. Нет, почему он не рассказывал, я сам его нашел. Как ты его сам? Ну хотя мы подозревали в конце места, а он потом его сразу спалил. Блин, ну реально он крутую нычку нашел, да? У -у -у -у -у. И ты его это. У него осталось мало хп, он убегал, и потом остатки меча какие-то его убили. Блин, это же как круто, вот так прячешься и все, да? Не видно. Я даже сам про эту нычку не знал зато уже умер я? нет я про ёлку а ну ёлку ещё давно <laughs> так ну давайте тогда третий раунд наверное устроим я вот сондер не хочешь поискать так сондер ты будешь искать давай давай. Давай я каждую заново заберу. может но я не буду создавать да. ты ну дай-ка анализ на монстра М есть книжка с заклинаниями для убийств есть рога есть крылья Один. страшные ты весь черный. но у тебя есть маленький лисёнок не это злой оборотень Ладно, подходишь, давай. На джетпак, бери оружие, давай. Так, все участники забираемся на первый этаж. Туда, как и в первый раз, где мы там полчаса просидели. погнали. Так, вот получается у нас наш первый этаж. Так, заходим, пока что не разбегаемся. Эй! Зачем? Зачем ты это сделал? Так, и где мне этого злого гения теперь искать за тебя? Тебе не больно. Терминатор, блин. Ладно. Ну где Арки? Все понятно, Арти уже здесь. Слушай, дай мне. Так, у нас 30 секунд, чтобы спрятаться. Давайте начинаем. За кого? Зачем? Как, куда, брал? Да. Ну, за кулисьем и все, давайте. Сейчас я закрою проход. Давайте прячемся. Где можно спрятаться в закулисье, когда за тобой бежит огромный монстр страшный, который убил уже двух твоих вещей? Так, я давайте. Серп... На, у нас этот, он уже может начинать даже искать. Я тебя открываю дверь. А Сонда? Ты меня тут за... а. Так, так. Где спрятаться можно человеку, на которого тебя охотятся в закулисье? Даже не знаю. Сондр рядом со мной. Он СОНДЕР, СОНДЕР, СОНДЕР, СОНДЕР, Ты знаешь, ты рядом со мной пробежал и не заметил? Я тебя даже увидел, потому что ты меня сейчас застрелишь Ой, кажется, тут вот у нас... Э, так, вот сон, Сондер охотится за всеми Давай, куда ты а, я в другом месте, правда. Давай, али Вс, Все, ты уже двоих... А, э, меня... Я без пвп. Ну, короче, я тебя нашел. А, я без пвп? Да. Нет, ты меня не нашел. Я вообще да. до... в таком месте спрятал все круто Да, опять домой только что кто-то Нет, стрелил. я перед тобой просто мне не видно было. Давай я вернусь в свое крутое место. Так я помню, елка убегал в другую сторону. Ты, ты скольких человек нашел? Я да, вообще без а я не читал. Потом кто-то тут стрелял из мужек, поэтому тут дырки съел. Так, кто остался? Я ищу выживших. Я Выжившие. Там. Ты? О, попал. К кому? Так, О, где байк. же елка? Я его найти не могу. Он мелкий, а! У меня а оружие самое защитное. Я... Уходи, монстр, жестокий. Я сказал, уходи. Я просил похорошного. Я тебя не... кушал ты ну, елка ко мне подойди пожалуйста где или он все ну, ну, у ну, не, не, не, Давайте, у нас этот под Давайте встретимся. Ай, ну, а, ты че с микрофон? О, елка так круто спрятался вообще. Он с краешку карты вот так стоит, типа в уголку, потому что он маленький. Давай я рядом с тобой буду прятаться. Кстати, я тоже тут прятался, только я вот тут на открытой стоял, меня вот так Сондер прошел, не заметил. Ладно, О, нет. давай к нам, к нам, к нам! Человек. Ой-ой-ой, ладно. Давай, нет, к нам не иди, к нам не иди. Все, давай. Я тут. Да, я сам забуду все в своем же обиде. <смех> Сондер, пусть тебя убьет, давай все. Э, вот что там делать. Давай елка в другое место, Перепрячемся Я думаю, нам тут долго не прожить. Ну, давай вот тут. Тут неплохо, смотри, мы в уголку карт. Ты где, елка? Да, кажется, я сам забудился в своем же лабиринте. Ой, я тебя видел. Тот сондер! Сондер тут, прям рядышком. Я иду за ним. Давай. Так, спрячемся. Я видел, да, Сундер, давай, елка за мной. Елка, елка, елка. Мы тут крутое место. Смотри, он тут нас не найдет. Вот так, и все. А, елка, давай выбираться отсюда. Мне тут не нравится. Я хочу экстрима. О, о, о, о, о, о. Сколько это было? Ой, ой, ой. Сондер, остался только елка. Я тоже Тебя не осталось. Почему меня еще не убили? Да? Где ты? Беги к, спауну, а к Я вообще во втором летит, так. Э, туда нельзя вообще. Ах да? Да. Так, я снова на карте, чтобы посмотреть, что чем занимается Сондер. О, кажется, он елку нашел, я их видел. Он мелкие карапусы по нему попасть не могу. У тебя две минуты осталось, да? Ну, Наконец-то боже. Вс, ёлку... Наконец-то ну, боже. Вс, ёлку поймали. Давай, осталось то карте. Тебе надо его просто догнать. За две минуты. Оу, жестко. Вс. Жесткий челик ты. Хочешь тебе дам подарок? Пистолет, пуля, в глаз. Нет. Чё? Да? Вы что в рот? За то, что меня убил. <свят> <свят> <свят> так, ну что ж, у нас было 3 раунда. четвертый, пожалуйста. Что? <свят> только не четвертый. Нам 3 уже хватило. Почему мы не пойдем просто в режим робокси за кулиса и будем там проходить? А как попасть? В ну, я не знаю, почему тут. Они хочу робоксе и да. да. Там я смотрел только 4 человека. Ну, ну это, это проблема. Кажется. 4 человека, да? Да. Он какого-нибудь сондера взять, и он, допустим, там какого-нибудь блогера э, Какого-нибудь уха может еще возьмешь? Ну, я, я имею в виду, ты ты какого-нибудь уха, а Так это же ты к себе в команду набираешь?